Ну что, первый тайм мы да, проиграли, как говорится. Вот. Если так сказать, в целом по игре, то, конечно, я ребятами в основном доволен. Вот. Их самоотдачей доволен. Да, мастерства, конечно, не хватает, но оно не приходит за один день. Вот. Ну, через 4 дня у нас будет второй тайм, поэтому надо подготовиться. Я думаю, что и БТ будет уже играть по результату. Знаю что, при, э, знаю, что в футболе все возможно, поэтому все зависит только от нас. Ботенов два забила, почему нам не, не забить? Столько же или больше. Уважаемые коллеги, ваши вопросы? О, первый Вы раз вопросов нет. Максим <связать> а не Голос потерял. Микрофон, микрофон поближе. Можете... Я могу без микрофона услышать. А, ребята слышат? Вы э, на сбор готовили словец? Да? Вот ну, видно, вы... У него три матча дисквалификации на Украине. Видно, они передались и на наш чемпионат, только по этой причине. Но мне, например, Федерация нам сказала, что он не имеет права играть, у него три матча дисквалификации. Поэтому он и в последней игре тоже не играл. Если бы этого не было, однозначно он был бы в составе. Еще спасибо, еще пока один вопрос. Как восстанавливается и Бах? Ну, Ваня Бахр уже рвался в бой. Вот. Единственное, что мы решили попридержать его. Потому что, не дай бог, он опять надорвется. То есть решили еще выждать паузу дня 4 дня. Вот. Но он, парень, такой боевой, ему. Вижу, как он, ну, так горит выйти на поле. И, и, Если же вы знаете, еще же не за горами игра сборных, поэтому он один из кандидатов. Поэтому я принял решение попридержать его на этот матч. Еще вопрос? Здравствуйте, сегодня Динамо сыграл очень организованно. На что обращали внимание перед матчем? Что просили? Что-что? Сегодня динамо сыграла очень организованно. На что обращали внимание перед матчем? Что просили от футболистов? Сыграть организованно. Хорошо такой вопрос. Шикавка очень хорошо открывался между Насичем и Филипенко. Акцентировали внимание на это? Ну конечно. Ну, я думаю, что и БТ готовилась, а мы готовились к БТ. Вот. И У каждой команды есть сильные стороны, слабые стороны. Сегодня нам просто, я считаю, что ну, может быть, мастерство игроков и удача была на стороне БАТЭ. Вот. В целом, я опять говорю, что у нас были очень хорошие, хорошие эпизоды, хорошие моменты, но единственное, что нам не хватило вот это... ну если проще сказать, удачи не хватило. Ребята не заслужили сегодня поражения. еще вопрос. В каком случае, Сергей я громко говорю. Так. Удача на стороне БАТЭ сегодня... 14 числа вы будете надеяться на удачу, которая прилетит на вашу сторону, либо какие-то перестановки в игре сделать? Чтобы вы лучше понимали, вот, я никогда не надеюсь на удачу. Если вы сегодня были на футболе и смотрели игру, то мне не стыдно за моих ребят, которые сегодня, я считаю, показали неплохой футбол. Но самое важное, что у нас есть еще потенциал к росту. Огромный потенциал. Потому что не играл еще 5 человек по различным причинам которые могут усилить нашу игру. Я смотрю вперед, я не смотрю под ноги, а смотрю вперед. И я готовлю команду к чемпионату, чтобы вы понимали, а не конкретно к одному поединку. Чтобы вы знали, 2000 год, начало чемпионата. Мы вылетаем из, из кубков, ну, из кубка Италии, прыгаем на таланте 4-1. И в этот год, да, приехали болельщики, были недовольны, мы сыграли ужасно. Но в этот год Рома стала чемпионом. Не надо, надо, смотреть в будущее. А если вам игра не понравилась, ну смотрите Европейский чемпионат. Мне сегодня накал борьбы очень понравился. И играла сегодня две команды, я считаю, достаточно хорошо. До первой, игры, до первой игры, я считаю, сегодня был неплохой матч. А если вы можете лучше, выйдите и покажите. Что мог, я, уже показал, я, и уже и я уже вижу. Я уже Сергей Витальевич, ну, насчет накала можно не согласиться. Классика проходила и при большем накале. А я к тому, что ну, сработала ваша схема на игру, просто не повезло. То, есть... То, что мы наигрывали, это все работало. Если вы не видели, сколько мы мечей отобрали в центральной зоне, как мы выбегали, сколько эпизодов было. Но я понимаю, вы специалист, поэтому... Давайте следующий вопрос. Игорь Ильич, в Мишизоне вы говорили, что хотите 50 Динамо, топ футбол, в который сейчас играет ливерпуль. А Юрген Клоп своим учителем назвал Саки. А можно сказать, что вы декларируете принципы итальянца? Ну, наверное, вы знаете, что я тоже у Саки. Вы не в курсе? А в курсе? Что в курсе? С кем еще? И с кем еще? Из САКи я тоже работал. В Парме. В Парме был тренер САКи. Что да? Ан, только сегодня узнали? А, в курсе. Понятно. Ребят, нельзя никого пародировать. Никакого тренера, ничего. Я футбольно прививаю тот футбол, современный футбол, который стараюсь прививать. Хорошо. А можете очертить принципы, на которых буду строить игра динамо в этом сезоне? Что? Можете очертить принципы, на которых будет строиться игра «Динамо» в этом сезоне? Ну, вы знаете мой принцип. Или вы не, не знаете? Ну, я вам не буду долго рассказывать. Это очень долго рассказывать. Это я каждый день рассказываю футболисту по три часа на тренировке показываю. Вы хотите, чтобы я вам за минуту все рассказал? Ну, вот придешь, я тебе все расскажу, хорошо? хорошо. Ну. Ты придешь, да ты все равно ничего не поймешь. Ты был на игре, ты не понял, что мы играли в четыре защитника. В том году было такое? С днепро ну, Тогда что? мне показалось, что начали. Ну, что начали в 3 показалось. Но. вы ну, ну... ну, тогда мне показалось, что не весь матч играли в 4. Мы ну, ну, весь матч играли в 4. Да. да, да, да, было такое. Что вот. такое? Так вы мне сказали, сказать, что мы в 3 играли. Показалось, что начали в 3 только в 1 минут минуты. 15. Значит, ладно. Давайте всего вернемся. Будут ли еще вопросы? Какие вопросы по игре? Насколько доволен странными защитниками в компоненте первой передачи? В компоненте не первой передачи, а в развитии атаки. Ну, от начала. Ну, я считаю, что Саша Чиш тоже много ошибался, ну и Швецов, вы тоже знаете, что у него это не лучшее его качество развития атаки. Поэтому понятно, что я над этим компонентом надо очень долго им работать. Вот. А в целом я так... Больших ошибок мы не допускали. Всего, если посчитать, это вот два этих микроэпизода. И ну, чисто, конечно, ну, класс игроков сказался, что они забили два мяча, практически не имея там, таких стопроцентных моментов. Я считаю, мы были ближе, по, мо... по созданным моментам мы были ближе к победе. Но это футбол, и здесь ничего не страшного. Вопросы? Звезда, я сказал, что был ног Грубка, который может быть на замену. Быть на замену. А Грубба группу... так. Ну, потому что я посчитал, что Ким посиднее выйдет. И мне понравилось, как Ким вошел да. в игру. Потому что защитники БТ, они очень такие высокорослые. Вот. Он такой юбки и с хорошим вот. Дриблингом, хорошей скоростью, поэтому я и решил выпустить Кима. И я считаю, что он удачно вышел. И, и еще вопросы? Все вопросы нет, спасибо большое. Все, спасибо, до свидания.